аккуратно аккуратнее надо ездить, дрова везет, что ли? тебе то тише, быстрее. Куда торопиться, все там будем. Не болтай, Юсупа ты не упускай. Ааа, никуда не денется твой Юсуп. Вы, напарник, а что с Тише. Ничего, лишь бы ящик грузил. Это точно. Ну что вы тебя так? Кто то? Кто-то из нас грешен и са. И да, намотала. Тебя? А тебя? А у тебя что? Ну, может помочь? Ну, помоги, помоги, помощница. <свист> ну и оставайся. ла ла ла ла ла La la la la la la la la La la la la la la la La la dee la ta Да. Ну скоро вы там, а? А то я возьму сразу салют будет. Смотри-ка, на базар. Вот народ. Откуда они знают про дорогу, а? <смех> Держи, посмотри за дорогой, а? Выручи, наши домой торговые. Надеюсь, тебе неси. Вот мой тот сигнал. Сяша, закрывай Смотри, никого не пропускай. Когда закончим дорогу, в гости приду. Через 15 минут взрыв! Ну, посмотри, посмотри, что, непонятно? Ну, что ты зубы скалишь, что ты зубы скалишь, работничек! Развеселился! А что? Развеселился? Вот сейчас только думал, что за жизнь? Сегодня суббота, завтра воскресенье, а я здесь. И ни одной девушки, и тут сразу две. Нет, я вас не выпущу, не выпущу! Вот меня зовут Асан. А как вас? Криста Янна, чего с ним читаться? О! Криста! Криста Яновна! Ну как дела? Как? Так вы осталась. Что ж, очень приятно. Знакомиться будем потом, потом. Ну, можно узнать, в чем дело? Ну в чем дело? Рвать будут. Дорога закрыта. Угу. На час, на два. Слушай, спроси тот взрывников, сколько отвалят там. Что значит сколько отвалит? Я сегодня же должна быть в Акташе. меня там люди ждут. Где взрывники? Там. Эй! Стой! Стой тебе говорят? Стой! Стой! Стой! Эй! Эй! Стой! Сейчас взрыв будет, дура! тебе жалко не переломал было за что извините сэн ну что поехали вроде не курорт Иди, тебе остальное попробуешь сама. Ты уже попробовала. Ну, не надо так. Вот ну, ты можешь держаться как следует? За шею. Давай руку. Я не думала. Ну, все, как нога. Ой. А, ай, ай, ай! Ты что, взбесилась, что ли? Ты во всем виноват. Кристочка, моя маленькая. Все. все. не всех видал На базар опадают. Иди ты знаешь. Этих дорожников я бы стрелял. Сегодня едешь, есть дорога. Завтра едешь, нет дороги. Кончай. Ты что, здесь ездил? Дорогу здесь видел? Беги ты. Делай, что хотят. Иса! Иса! В чем дело? В чем дело? Ты что, сам что ли не видишь? Так вот смотри. Где твоя дорога? Я здесь торчать не буду. Ха -ха, торчать не будем. Проедем. Проедем. Пролетим. Да и Где наша машина? Чего ржешь? <с2> Эй, парень! Парень! А! Ты нашу машину не видел? Да! Нашу машину не видел! Вашу? Да! Так на них не написано, чья она! Все машины одинаковые! С ящиками! С ящиками говорю! Да! С ящиками машина! А, была такая! Догонять. Поговорить надо, дорогой. Чахане поговорим. Ладно? Чего ты сердитый такой? Под нож не надо лезть. Хорошо, хорошо. Когда пробьешь дорогу? На бутылку, да? К вечеру делаешь. Ну, садись, сделай. У тебе свое дело, у меня свое. Хочешь на чужом горбу в брай проехать? Ты еще молодой. Исправлюсь. Подожди, на буксик возьмешь, можно проехать, не смотрел. Петро везде пройдет. Хочется работать. Ногу убери. Что? Убери ногу. Что? Ногу убери! До сих пор понять не могу, чего тебя туда понесло. И успокоиться не могу. Смотрю, ты на дороге горцуешь. Ты же сама на взрывах работаешь, должна понимать. Вот именно. Думала, что там взрывники, с ними бы я договорилась. Подождали бы. Кто же знал, что они на той стороне? Этот парень, думала, шутит. Ни флага, ни сигнальщика. Слушай, ты этому человеку должна в ноги поклониться. Он же тебе жизнь спас. Я бы посмотрела на твоего Арна. Ладно, при чем тут Арна? У вас просто нет другой темы для разговора. Вот и все. Да не ладно, не ладно. Обиделась. Вот ты сейчас встань и пойди позови его к нам обедать. Хорошо? Человек жизни рисковал. А ты какие-то там свои принципы. Какие принципы, мне просто нога болит. Вот и все. Никуда не пойду. Зачем вы, девочки? Красивые люди. Ну что, Иса, решай. В круговую так в круговую сидеть так сидеть. Только так расчет другой будет. Сам понимаешь. А? Не, так, не, будет. не будет? Ну тогда давай разгружайся. Как жар тебя отвезу и вся любовь. Мне ведь тоже за здоровье живешь, калывать неохота. В автоколонии и так. Глаза косят, понимаешь. Было бы за что? Не за что. Да не густо. Я возил клиентов, пощадрей. <музыка> Слушай. Давай-ка, я тебя в кокт-джар сброшу, а? Ладно? Я в еду, ладно? Там же Юсук. Ты! Все, Петро, проедем. Не может быть, чтобы я не проехал. Смотри, смотри. Погоди-ка, вечер машина набьется, Целые делегации ходить будут. Дурак, парень. Сам такой был. Запросто по троеку с каждого можно брать. Ты думаешь, они верят? Все верят. Ну как дела? Как ходовая часть, в порядке? Не понимаю. Ну ходовая часть, ноги в порядке? Ну, язык. Что пришла? Когда дорогу сделаю, да? Да? Да, когда вы сделаете дорогу? А ты покатайся со мной, узнаешь. Жарко. Это чтоб служба медом не казалась. А то все бульдозаристы пойдут, пушкой не проживешь. Ну, это вам не грязи. А что? Верно, дураков нет? Копал свой костыль. Новый заказывай. Mm. Геология? Геофизика. А? Геофизика. А зачем в актахе? Где ведем. ведём? Гамма-карассаж, петьма-карассаж. Uh -huh. Откуда вы это знаете? А что, я в школе не учился? друг служил нормальный город нормальный а вот говорят у вас есть ресторан который всю ночь работает это правда не знаю я ночью сплю что-то растет на таких скалах? Ну, хорошо, я пойду. Ну, сиди. Домой пора. Домой? Ну, к палатке. Да, Александра Ивановна сегодня вас приглашает на обед. Приходите, позвала. Александра Ивановна. А, это! Ну, а ты? Что я? Ну, ты приглашаешь? Конечно, Сан. Приходите, мы вас ждем. Ну, смотри, я приду. Угу. Слушай! Кончайте-то вы, вы! Не могу, Сан. Это дефект воспитания. Ну, приходите. Все, наливаю. Угу. Что у нас? Не меня ждете. Да вроде бы нет. А что, не сойду за него? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, садись, если пришел. Э, Криста Янна, ей дела на зубок знаю. Сколько лет в гараже? Вот он еще рта не раскрыл, а я знаю, что он скажет. Или стаканы попросит, или скажет, девочки, ваш закуска, моя выпивка, может, посидим туда-сюда, а? Точно. Может, посидим? У вас тут культурно с музыкой? А ну не трогай. Руки чешутся. Да руки что? Нос чешется. Зачем в девочки, красивых любителей? разрешить. Не возражаете? Сейчас Иса придет, помидор принесет. Ранние по пять рублей. От сердца отрывает. Все для женщин. Зачем же от сердца отрывать? Такая жертва. У вас что, какой-нибудь праздник, что ли? И ведь зря с водкой располагаетесь. А ну забирай, забирай. Быстро. А мы люди не гордые. Можем и так. Вот у кого праздник, вот кто и кормлечит. У него половина грузовых тоше. Там глаз нужен. он здесь. Что делать? В круговую ехать. А вдруг и суп его где-нибудь здесь на дороге ждет. А что ты радуешься? Вы ж одной ниточки связаны. Извините, две большие разницы. Шофер первого класса, Маклаков Петр Васильевич. 157 тысяч без капитального ремонта. Талон чистый, взысканий нет, в пьянстве. Не замечен. Знаешь, Кристен, сколько лет живу на свете, никогда не могла понять, откуда у людей такое нахальство. Вот плюнем ему в глаза, он божья роса, а? а что делать? О себе не побеспокоишься? Лапу сосать будешь. Ты на повременке сидишь? Да. Ну и сиди. А я вот с клиентом рвану разок, и вся любовь. И крепко спишь, нормально. Нормально. А чего? <смех> С машины снимут. Да я ее сам поставлю, берите. Автобас много, шоферов нет. А совесть? Совесть? Слушай, ты ведь сама шоферишь. Чего ты мне провокачаешь? На мойку подъехал, руб мойщику. Лист на рессоре заменить. Слесарю нужен на пузырек. А где брать? А че ты к нам пришел? Здесь ни мойки, ни слесаря, и колым тебе не светит. Пообщаться. Пообщаться. Вот видите, как неудачно. А мы такой необщительный народ. Маке! Эй, мамбет, давай быстрее! Ой, мамбет! Молодец! Ну как дела? Как в сказке? Новый схочешь? Нет, С машиной что? А сейчас был. А? Я знаю, первый раз что ли. Есть, <laughs> Олег пришла, Ой, Маке, ты как знал? Я есть хочу. Барана обсел. я Это там не знать нечего. Когда ты не хотел? Ну что там новенького в Казалзяре? А, все по-старому. А? Ага. Все в порядке, старый. Ты за онег так не ухаживаешь! Ты ее хоть один раз целовал, а? Придержи язык. Ты лучше скажи, масло проверял? А утром? Утром, говоришь? А это что? Ну... Откуда это? А, гости забыли! А голову твою сломали? Конечно! Отнеси! Будет предлог зайти! А зачем мне предлог? Меня и так пригласили. Девушка? И? Ну, молодец. <звы> что, загораем? Угу. А почему не купаешься? Что здесь, что здесь? А что, мелко? <звы> а что за книга? Про любовь? Ага, почти. Автор эфира диссертации одного моего товарища. Он спрашивает, а я не читала. Вот взяла с собой, лежу, читаю. Ну и как? Да так, второй день, вторая страница. А что, не интересно? Почему? Интересно. Просто мешают. Что? Все. И солнце, и горы. Все. Смотри, голову не сломай. 100, 100. Ну, солнце уходит, поехали быстрее. Какая-то странная манера. Времени не тратить, поехали. Но это сама... Ну, никому она не нужна, поехали быстрее. Но я ждала. Поехали, одеться. поехали. Что случилось? А? Куда едем? Понялся, мы очень необщительны. Только побыстрее. Сюда есть, ты можешь? А что? Ну, раньше нужно было говорить. Откуда я знал? Что случилось? Да у него жена рожает, просит подвести. Как же? Туда обязательно же надо сделать. Я его за полчаса довезу. Что? Каску надеть! Ага. Давай! Ну, держись! Не уезжай, может, нигде, я сейчас. Моя жена здесь, Спатаева! Сестра! Сестра! Ассан, подожди, подожди! Поехали, бег на дару! Время-то проходит уже, время Поехали, беги. поехали! Ай, Ассан! Кто родился? Мальчик! Я могу, понимаете, мне нужно... Спрячься в мотоцикле! Ну, байки! Пошли, пошли, пошли! Все, пошли. Рахманд, рахманд. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, спасибо! Лошадь-то сужая. Вернете мотоцикл, получите лошадь. Молодец. О, Сакон. Ассаламу алейкум! Маленьким ассалам! Как дела, дорогой? Как здоровье? Ничего. А как твои дела? А, вон они мои. Красивых людей. Здорово, земля. Здорово. Покурим? Можно и покурить. А, зачем курить? На голодный желудок это очень вредно. Петро, что-нибудь взял? Ну, о чем могут быть разговоры? Давай, Зачем вы, девочки? Я еще поработаю. О, обижаешь, дорогой. По-человечески прошу. Ради уважения, за компанию. Прошу вас, да? Эй, Иса, что ты его как девочку уговариваешь? Что друг сам не понимает? Сразу видно, человек. Давайте-ка выпьем. За хороших людей. Спасибо, я не могу. На работу нахожусь. Да ты чё, Боишься, автоинспектор остановит, а? Пьяным боишься быть. Мужик здоровый, тебе бутылки мало. Подожди, Петро, мы алкаши стали. Нас за знакомство придется выпить. Меня зовут Иса, а я вот Петро. А как тебе зовут? Мамбет. Ну вот момент. Мы тут сидим, а вокруг... Горы. Понимаешь? Давайте, друзья, выпьем за хороших товарищей, чтобы всегда было хорошо, чтобы дети росли хорошо, чтобы нашим детям всегда было хорошо. Т -т -т -т, погоди, Иса. Мампет, сколько у тебя детей? Шесть. О, о настругал. <су> -у -у> да как же ты за своих детей не выпьешь? А какой ты после этого человек? Ну ладно, за детей я выпью. На помидорчики? На помидорчики а нажимай. Равно. что есть, они? ранние. -а -а -а. Это не хлеб. Ну ладно, извините, ребят. Стоп-стоп, вы только начали сидеть. Спасибо, не могу. Угу. Ты подцепись мы проедем? Нет, не могу. Ну что ты? Деньги помещается, что ли? Не могу. Я буду возиться с твоей машиной. Что скажешь другие? Им тоже, Ахташ. Вот сделаем, все проедете. Зачем обижаться? Ты что, лучше других? Я же тебе плачу. Эх, манбет. Ну что, сидим? А вокруг горы. Пошел ты, знаешь. Да не бойся. Чего-нибудь придумаем. О, мотель у Завала! Хозяйка, места есть? Есть, есть, заходите. Студенты? По совместительству у строителей хлеб отбиваем. Как отдыхается? Хорошо отдыхается. Присаживайтесь. Куда это вы? Да зачем? Встретят, машину обещали к Завалу. Сейчас подойдет, обещано. Наиграй, а, мелодия такая прилипчивая. Попробуй. Это разве быстро ну как вы съездили а еле выбрался понимаешь у него сын родился а знаешь сколько у него родственников ты где была Криста, Гуляла? уляла домой пора и вы наверное тоже устали должны отдыхать мне мне отдыхать ну, мне отдыхать. Да, ну, у нас сегодня был день. Этот сжив. Такое ощущение, как будто это было так давно. Да, спать хочется. А вы знаете, я дома в лучшем случае сплю 6 часов. А что, времени не хватает? Нет, много работы. И лекции, и кухня, и дом. Честное слово, устаю, как лошадь. А что, денег не хватает? Вот так же и Арно говорит. А кто это Арно? Мой муж. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Ну, разговор пошел. Ну, то что, спать сюда приехала, да? Ну, завтра выспишься. Завтра нерабочий выходной день. А что выходной? экспедиции это не имеет значения. Среда, суббота. Какая разница? У нас... Слушай, есть разница. Давай сейчас в на танцы махнем, а? На ложечке и пошло дело. Полчаса туда, полчаса обратно. Я сейчас еще только и на танцы пойду. А что ерунда? Запросто без ног можно плясать. Руками вот так помахал, вот так... Вот так. И без партнера можно спокойно танцевать. Впускное выражение. Самовыражение. Не пойду я! Мне нога болит. ведь мне так и делали с утра. О, друг, а? Забыл. Честное слово забыл. Я ж тебе костыль сделал. Будь здоров. Помнишь, утром показывала? Держи. На скалах. Ну, еле залез. Оно крепкое такое. Я его ломала. Ты что? Нет, ничего. Ну что так смотришь? А разве жалко не было? Кого? Тополька. Тополька? Ну кому он здесь нужен? Парк что ли? Таких горах знаешь сколько? Ну хорошо, я пойду. Ну иди. Не надо. Вы, наверное, воили, выросли? В Москве. Ну, не обижайте. Вам просто больше повезло, чем мне. Вот вы и думаете, чего жить? Всего много. Хватит на всех. Вон ви какой весь нараспашку. А я как в раковине. Но если на мою долю выпадает хоть немножко тепла, я его берегу. Растяну. И мне долго хватает. Не ошибитесь, Осана. Все быстро кончается. И время, и силы, и любовь. Вы даже этого представить не можете. Как быстро. Не люблю я такие разговоры. Что ж теперь не жить? Могла и утром прийти. Ну ладно. Да не ладно, не ладно. Слушай, Криста, не морочь ты голову этому парню. Ты приехала и уехала, а ему тут оставаться В вагончики своем. А так он найдет себе девушку, женится и будет жить как все люди. Не лезь ты к нему, Шура. Отбой! Чай принес! Давай быстрее! Я думал, что ты не придешь. Почему? Да так. Есть не буду, только чай. Хорошо заварил. Конечно. Никак алкоголь. Ваша фамилия, товарищ-водитель <coughs> Усенов. Товарищ Усенов, пойдем со мной. Давай чай. Подождите, подождите. Разберемся. В нетрезвом состоянии за рулем. И кто? Надежда совхоза Козылджар. Лучший бульдозарист. Давай чай. Маке. Ты что, выпил с ними? Не могу обидеть человека, не могу. Ну, выпил. Ну, что ты, старый? Что, обидели тебя? Ну, хочешь, я поговорю с ними? Э. Я томат там понаделаю. Они, это они, я это, я. Асан, иди, отдыхай. Ночь короткая. Значит так, ты сейчас поди поспи, а утром подменишь меня. Не надо. Ну почему? Ты же сейчас уснешь. Много еще осталось. Тебе хватит. Кто знает? Ты злой сейчас? Возьмешь и к утру кончишь. А мне лично это не улыбается. Асан, ты понравился? Да, вроде бы. До свидания. Мы уезжаем. Что? До свидания. Мы уезжаем. Как? Как уезжаешь? В Круговую поедем. Вы когда еще кончится, а нам пора? Зачем? Завтра все сделаем. Все равно скорее не будет. Ты знаешь, сколько в Круговую нужно ехать? Не уезжай. Мы должны уехать. Понимаете, мы пригласили людей. Докташи не приехали. А я здесь, и вся аппаратура здесь. Я обязательно должна уехать. И я не могу больше здесь сидеть. Я должна заказать телефонный разговор. Мы уедем. Ой, испугалась? Не понимаю. Ну, не уезжай. Мне от тебя ничего не надо. Завтра поедешь. Не уезжай, а. Всех денег не заработаешь. Давай покурим. Ну и скучище у вас тут. Задвинуться можно. Хотел к бабам подвалить. Не вышло. Кто джар хотел съездить? Клиент не хочет. Дай побалуйся. Ты не что? Не возражаешь? Это... это тебе не помидоры возили? Это точно. Хе-хе, <смех> вам ну, не надо. Интересно. Интересно получается. А ну давай, давай попробуй, раз ума не надо. А чего же? Это тебе не помидоры возить. Какой же ты шофёр? Ты же бульдозорист! А ты думал? Я земляк. Семь лет в карьере, земляка вряд. Понял? Ставь по банке, запросто подменю тебя. Эй, эй! Ай, друг! Ты это серьезно? Чего? Слушай, подмени мне часа на два, мне в одно место надо, дело есть. Что хочешь, для тебя сделаю. Да ты что, шуток не понимаешь. Ну какие шутки, я же видел, как ты работаешь. Первый класс. выручи, а? А ты и нас выручил? Друг, друг, держи. Ну возьми. Ну если уж так надо. А вдруг кто-нибудь придет? Никто не придет. Скажешь, прокладку пробила, а сам новый поехал. Я скоро вернусь. Я быстро. Значит так, отвезешь Кристу Янну на почту, она позвонит и немедленно назад. Ясно? Есть! Что, я в школе не учился, что ли? Да я вижу, здорово вымахал. Криста! Давай палку. Ты смотри, там не очень. Ой, давай быстрее сюда, быстрей. А, вот так. <смех> О, а ты назад. А ты что плачешь, а? Аса! А, Ты почему в дом не заходишь? Я не один. А -а -а -а. Где мамбет? Мамбет в баню. Хорошо, а, а то было бы мне баня. Вот, познакомься. Здравствуйте. Это Кристояновна, это Аняк. Очень приятно. <смех> это что, все ваши? <смех> Наши соседские, <смех> младшего брата. Ничего себе. А, а во сколько? Один. Ну, один-то есть такое, что? Как вы с ним направляетесь? А, они а сами. Сами. Ну, пойдемте. Ну, пожалуйста, заходите домой. Пойдемте, дети. Пойдем, пойдем. Эдиль, Эрмих, быстро, быстро. Давайте. Эрмик, что я тебе сказала? Мы помешали. Кристояном. Она же их путает. Ну вот зовет Эрик. Окей. А -а -а. Нет, пермат. Ну да что такое? Кинг говорит. И они все на Э. Пока я их всех не переберу, не вспомню. Они все на Э. так захотел. Чтобы в жизни не путались говорить. Чтоб друг друга не потеряли. Келли. Акрой. А тебя как зовут? Эркингуль. Это Эльмира. ну постоянно, видали? Когда не вместе, я еще разбираю. А по отдельности нет. Зато учиться будет хорошо друг за друга на экзамены <сípro> ходить. <сípro> а, да. А ты куда? Я сейчас. Наверное, магазин пошел. магазин зачем? А он сам не знает, что делать. Вы, наверное, ему нравитесь. Нет, что вы? Я тут ни при чем. Знаете. Мать у него живет у родителей и сильно болеет. Отец умер. Братишка, сестренки, их всего семеро. А у нас такой закон: если в семье плохо, то детей забирают родственники. А он не захотел говорить сам справлюсь. Да. Он Кто такой? бы подумать, никому не скажет. Все, приехали. Слезай. Не надо. Не снимай. Голову отбивает. Почему мы остановились? Я вот вам говорю, поедем. Мне не хочется вести тебя. Мне не хочется строить дорогу, по которой ты завтра уедешь. Начальник армии, начальник армии, Быстрее! Тебе говорят, быстрее! Ну, быстрее! начальник только белки и те мелкие! Ты, ты, вылезай. А, Мамбит, Здоров, земля! Ты чего? Ты? Как ты смел? Ты вор. Тише-тише, ты узнай сначала, а потом говори. Уходи. А? а вот это ты узнаешь? Узнаешь? Часы Асана. Врешь. Свидетель есть. Иса. А, сало, алейкум, Мамбет. Что ты нервничаешь? Ну что ты, Мамбет? Я что, не понимаю? И ты понимаешь. Ну сколько хочешь? Ну подожди, подожди. Давай прямо. Ты делаешь, я плачу. Сколько? Для тебя я пальцы не шевельну. Шевельнешь? Куда ты денешься? Ты будешь делать, я буду ездить, понял? Скажи спасибо с тобой, как человеком разговариваю. Сколько тебе надо? Скажи, сколько тебе? Много. Только тебе нечем платить. Ты бедный человек, Са. Ты никто. Обижаешь, дорогой. Я же колхозник, а ты думал, кто? Вот справка. Хочешь две сделай, хочешь десять, и тебе сделай. Ну? Кто ты теперь? Что ж ты делаешь, сволочь? А ты, подлец, давай быстро воду! my <laughs> you Что тут случилось там? Скорее к палатке. Шура! Ее нету. Я боюсь. Они там поехали? Ну что ты? Ну что ты лежишь тут? А, а, Асан? Эх, парень, завтра буду с тобой говорить. Сейчас будешь работать. А нек не говори. Шпана. Сейчас встану. А тебе и не даст никто лежать. Развлекся тут. Ну зачем ты сюда примчался? Без тебя разобрались. Иди сейчас же работай. Асан! Один раз так нельзя! Thank <laughs> you. Ага, да, да. <звольствие> Асан, подойди сюда. Чего? Чего-чего? Попрощаться надо. Желаю тебе счастья. Желаю тебе всего самого хорошего. Если что, надо будет тебе. Адрес Мамбету я оставила. Mm -hmm. До свидания.